Так, я голодный, надо позвать с тобой кого-нибудь и покушать сходить, а то хочу кушать. О, привет, Адриан. Привет. Привет. Гостя, сходим, проведать тебя. Может, сходим в ресторан коллегу. Привет, ты что снял? А нет. О, Боже. Он сейчас разобьется да нет. Пока. Живой. живой. Пока, на время. Ну, вряд ли. О, Так все, пойдемте в ресторан. Я, я голодный, как, как кот. Привет, Да-да-да. Да, да. ресторан, насколько я понял. А, я голодный, как да. Олег. Стойте, не бегите. Я-то бегать не могу, я прям голодный-голодный. А, понял. Гарри, гарри, ясно. Ля-ля-лям, ля-ля-лям, ля-ля-лям. Ой, даже воду. Это от голодности. хорошо, что тут есть лифт наверх. А там большие лифты а тут а мы шли бы. Ага, три года, мне кажется, мы Уже... Подождите, так... помогите. Что это? Давайте. Не совайте спал... на, кра... на... на танцпол. танцпол? С вами, вы куда... а. Нет! Я снова встал. Я тоже. О боже, мы тут обречены на вечность. А я сразу вот сюда сейчас подлечу, вот сюда, вот сюда. Я хочу прямо вот туда сразу. Какой-то странный. Ау, меня убили. Ой. ой Так. Чего ты? Чего ты мне не дает поесть? Так где я вижу? Пора первого площадца плакать. Когдёй? Так, что ты? Там? Спасите меня. Я Abi. лечу куда-то. Помогите. Бери. Бери. Сейчас спасну я тебя. Я сейчас попробую приземлиться в воду. А. Я тебя спасну, где ты? О. А, молодец, иди отсюда лучше. Пока, пока... Иди отсюда лучше домой, пожалуйста. Ужальна. Ить. Так что а не напала? Моли диктатор вернулся. Моли диктатор. Все, лучше прячься куда-нибудь. А? Давай Уходи сюда, пожалуйста. А то, тут я еще пули значит, ты знаешь, что очень больно. Черт. Похоже. Ага. Моли диктатор. Все, да, все, все. Да, Спасибо. Я его тут не вижу. О, пироги, Вау, хотя бы пирогами. больно бьёт. О, они, кстати, сытные. Надо было за трансформацию наверное. Сейчас поишу. Где же Мистер Бага носит? Не знаю, он всегда что? опоздает. На этом Безмерт его духе. Его стрелы теперь, а? Так. Гарин, гарин. Бракош, что ты там делаешь, Бракош? Может, ты поможешь? Так, где мистер Бак? Я уже два сообщения отправил внутрь. Стоять отправлен. Десятая восемьдесят. О, ну, а что-то какой-то человек что пришел. Да, подумал. Прикольно. Бегать стрелять. Да, очень прикольно. Я хотел. Хочу... Не, де... не дайте, чтобы он вас посадал, потому что он может сделать так, чтобы вы к нему подчинулись. Боже под... мой, эту флагу, Тарь. Подчинулся. Ну, Парк улетел снова. тут этот план где-то? Ходит. Где свой не стреляй в кварни. Где он? Я не понимаю. Ау. Так, до да изюха пойдёт. Гори, гори, ясно. Опа. А чё, по мне Я так круто, да. да, попасть по мне? Может, мне применить на него способность, чтобы он... Нет. Этот... Да, это опасно. Вдруг это сенсомонстр, да, так сказать. И а он, он сбесится. Нет, Сентимонстр не может быть талисманом пики... у меня. У мистера Бага есть талисман Павлин, так что... А, Ребят точно. Сапой, но равно. Ой. Нам не нужен Но человек. людей убивать не надо, нужно уничтожить предмет, с которым акума. Ну, всего, кажется, он, он в луке или какой-нибудь стреле. Стрелял, или в луке, скорее всего. стрел там много жили. в этом будет всегда Извиняюсь. И понять. Где. Ведь он в луке стрелы всегда держит при себе. Я... Вот, очень -то. В очень сражаться с ним? Нет, в воде еще сложнее с ним сражаться, поэтому лучше <танцес> <танцес> <танцес> лучше его на наверх. А ну-ка покупали все мистер Бака, а у тебя осталось аквазелье? Аква У меня только аквамакароны. Ну ладно, блин, значит, ладно. не будем сражаться с <танцес> ним. Я, я, я, я. Да. Невозможно. У меня есть идея, как быстро с ним справиться. И как же? Пользуясь супер шансом. Неплохо, Здесь, да, кстати. Надеюсь, и... выпадет какая-нибудь. Ау. Ножницы, Без чтобы мы разрезали нить. Нужные РД. <с> Супер шанс. Серьезно. ножницы? Нет. А что? Ступенька. Может, нам hmm. подраться надо? Может, прилететь <говор> где-нибудь <говор> и забраться по лестнице? А может, Думаю. его... Долбануть лестницей. И он уснет Неплохая по кстати. Я за такую. Может... Где ты? Ты додаешь эти жадея Где-то я это видел. Или можно лестницей, что можно. Я, Может, ты его надо до высоты забрать, чтобы он до высоте был? У, у меня есть идея. Мы его скинули его лучше сломать. Почти. Скорее он сломается. Так, а если мы его... Вот сюда. Ага, вот. Нам надо сюда, наверное. Почти? Я ну, не да. пойму, где он. Угу. Он слишком сильный. Ой. Так, Сейчас я посмотрю. Уже лень с ним сражаться. Да. Я тоже, я уже У ушла. меня тоже что-то уже есть идея. Это мой диктатор какой-то слишком сильный. А, Калки. Ага, Или портирую, попался так, может его... подарочка. Да не бейся. Ну чё, приветики. Первая задача быть, моего супершанса использована. Теперь ты мне надо... надо... А, можно... он отсюда Выберечь. не выберется. Ну и мы как бы ему... Могу С... подарочка ему какой-нибудь дать. Не знаю, что я ему да, конечно, может, ты его... Это обучишь его? РТ. На. Фейковый на Где ты? Суперкот? То есть, его ты не А, Ты о, стреляешь о, по этому блоку. Когда-то у тебя закончатся маку. стрелы. И тогда... О, о, ох... Да нет по часовой служат безграмотный. А Я сказал, не служат Это же подарок. Давай, Я, давай, буду. Давай, Я чтобы жахнуть его молнии. Мне кажется, кто может... Мне осталось минута. О боже, может, Айстербак, ты не пойдешь? Нет, я сделаю... Значит... Проще. Ой. Привет. Ой. Иди уже, Тогда давай свою штуку, если не хочешь полетать. Ты забросил омбку. А, оп, два ланка, тут два омбка, было. два Два. Ты Ой, хочешь, это чтобы мои любимые штучки. Обожаю эти Уп, штучки. Три. А я тебя все время стой, буду стой. еще зажимать. И стой, тут зажму. И тут зажму. Это стой, стой, стой, стой, стой. из будущего это из прошлого добавить. Я а. сюда не зайду. Кто Это не, а не фейковый, это из будущего. Ага. Быстрее, дракон, твой да. молнию, молнию, молнию, давай. Дай Бал сюда. Дракон. Дракон, балбес. Двадцать секунд у меня осталось, Бица. дракон. Бица. Дракон, балбес. Где балбес, кто это балбес, подобрал? Балбес, балбес. Кто Бал... подобрал? Ложи. Давай, молодец. Лук. Так, так, так. Ну, неужели? Лети, маленькая бабочка. Чудесный. Я использую все, мне пора. А -а -а. Чудесный мистер Баг. Ух, еле успели. Тики, давай. Все, можем. Уходить. На-на-на. Звоню мис мистеру Багу. Алло. Где мы встречаемся? Мы где встречаемся? А, в... а зачем с встречаться? Зачем? Да нет, пусть у тебя пока будет. <сессия> <сессия> Все, пока. Господи. Так, мне парадет. пока ну, кто-то там... И не сходили в ресторан. Так, это... так, сейчас сходим. Боже Я даже не поел. <сессия> я хотел поесть. <сессия> <гласную> я спать хочу. О, привет, Адриан. О, привет. Так я так пошел в ресторан Олега, мы такие не сходили, поэтому пойду сейчас. Да, да я с тобой пойду. И пойду спать. Сегодня По вообще везде. Mm -hmm. Да. Из-за злодеев этих, они меня О, олег, как раз порадили, олег. я не, не мог поспать вообще. Да я, куда тут? В ресторан, ну, Есть. А вы не хотите, мы да, тогда одни пойдем Просто не хотите ночью. Да, О боже, у меня пол хп. Так, Какой погуляю. Идиотно. О боже, опять это. Помогите, help me, sos. Нет, ты не поможешь. Давай. Угу. Давай ещё раз. Ещё раз. О, ура! В рестор... Я в ресторане а, Олега. Не, О, ресторане. не смейте меня Кто? трогать. У меня нет денег, кажется. Да. Я ну, просто я сюда как... посидеть пришел. Так, а, так что мы закажу я? Возьму, сниму буквально две ладно, ок. Закажу, наверное, бро говядину, покушаю, какие бананы, говядину с брокколи, все, во, вкусненько. И закажу, наверное, кальмар, кальмар, я пока тут. вот это и вот это. Что, вы что-то да будете? Что-то будете, будете? Да. У меня денег нет, да к сожалению. Нет. Ты, а ну ты, голодный, денег ты голодный, нету. ты голодный. Ты ну, голодный? Нет, ну, а да. я голодный. поэтому... У меня денег нету. нету. Ну могу я дать вас, вас вот что? Фаршированная кукуруза, кузи, короче, в чем-то. Могу дать, дарю ягодки. И дарю. банан. Вот вам. Банан, банан. Дарю ягоды. Все, давайте бесплатно. здесь посидим, отдохнем. Давайте. Ой, ну точнее, вот. пойдемте вот. вот сюда, вот за этот стол. Он, он большой, но мест мало, но кто-то постоит. Тут... Кто-то посидит. Ой, вот тут. Кто-то постоит.